О, психопаты канала Немиркин! Добро пожаловать на очередное видео. Большое спасибо за вашу любовь и поддержку, которые вы нам оказываете, позволяя нам все дальше погружаться в повседневную психологию. Итак, давайте начнем. Неловкое молчание, неуклюжие запинки и даже перепутанные имена. Звучит знакомо? Все они являются частью свиданий, независимо от того, есть у вас тревога или нет. Настоящая разница возникает до и после заминки. Вы весь день репетировали, что вы скажете? Будете ли вы возвращаться к этому небольшому моменту снова и снова, когда будете думать о свидании? Когда вы боретесь с тревогой, это может быть невероятно неприятно – иметь дополнительное препятствие, которое нужно преодолевать, когда вы пытаетесь сосредоточиться на поиске любви. Но вы не одиноки. Существует бесчисленное множество ресурсов, доступных как в сети, так и за ее пределами, которые помогут вам научиться, найти поддержку и справиться с тревогой. Кто знает, может быть вы встретите кого-то, кто сможет вам помочь. Прежде, чем мы начнем, пожалуйста, помните, что Немиркин не является медицинским специалистом, и эти видео не должны использоваться вместо диагноза. С учетом сказанного, вот восемь проблем, с которыми сталкиваются люди с тревожностью на свиданиях. Во-первых, мысли быстро превращаются в навязчивые идеи. Вы когда-нибудь были настолько озабочены свиданиями, что вам казалось, что вы сталкиваетесь с парами, куда бы вы ни посмотрели. Оказывается, за этим явлением стоит наука. Карен Макдау, доктор философии, рассказала Хелтлайн, что беспокойство проистекает из того, как мы думаем. Если вы боитесь, что вы не любимы, что вы не понравитесь свиданию, или что вы сделаете, или скажете что-то неловкое, ваш мозг будет работать в усиленном режиме, пытаясь подтвердить свои подозрения. Во-вторых, ваши страхи пытаются положить конец отношениям еще до того, как они начнутся. Самосаботаж может звучать так тонко, я не могу пригласить ее на свидание, она мне не по зубам. Если вы отказались от чего-то, даже не попробовав, остановитесь. Тревожные мысли, которые заставляют вас колебаться, призваны защитить вас от потенциального региона или смущения. Но избегая свиданий, вы защищаете себя от возможностей и связей. В-третьих, что вы должны сказать? Прокручиваете ли вы в голове все возможные варианты во время знакомства? Репетируете ли вы свое приветствие в сотый раз, пока оно не прозвучит как надо? Хотя этот момент может быть неловким даже для тех, кто не испытывает тревоги, знакомство с новым человеком часто может стать спусковым крючком для тревожных людей. Они могут полностью потерять ход мыслей. Что вообще можно сказать человеку, с которым только что познакомился? В-четвертых, вы не можете сохранять присутствие, когда вы вместе. Вы задумываетесь о прошлом или беспокоитесь о будущем? Путешествие во времени может быть крутой концепцией в научно-фантастических фильмах. Но когда вы пытаетесь провести время в романтической комедии, это просто не работает. Связь с кем-то требует, чтобы вы находились в моменте и были внимательны к другому человеку. Но это может быть трудно, когда ваш мозг вихрем проносится в голове. Если вы можете отнести себя к таким людям, не будьте слишком строги к себе, потому что есть причина, по которой ваш разум хочет этого. В-пятых, провести ночь вне дома означает провести ночь в стрессе. Выход из дома вызывает у многих людей тревогу. Но для некоторых это может серьезно повлиять на их социальную жизнь. Клиника «Майя» определяет агорофобию как тип тревожного расстройства, при котором вы боитесь и избегаете мест или ситуаций, которые могут вызвать у вас панику и заставить вас чувствовать себя в ловушке, беспомощным или смущенным. Хотя этот страх перед стрессовыми ситуациями может держать вас в замкнутом пространстве и изоляции, вы не одиноки. По данным Американской ассоциации тревоги и депрессии, только в США более 40 миллионов человек страдают от того или иного вида тревожного расстройства, так что вы наверняка найдете человека, который будет рад провести с вами ночь. В-шестых, физические симптомы тревоги могут испортить вечер свидания. Мало что может испортить вечер свидания быстрее, чем тревожная мысль, которая выходит из-под контроля. Если вы испытываете физические симптомы тревоги, такие как головокружение, учащенное сердцебиение или потливость, вы знаете, насколько реальной может быть эта борьба. Эти симптомы появляются быстро и могут быть крайне изнурительными. Подумайте о чем-то подобном, например, о расстройстве желудка на первом свидании. Как бы ни было неловко в тот момент, помните, что у каждого человека бывают моменты, когда его тело и даже разум идут против него. В-седьмых, вы всегда предполагаете, что ничем хорошим это не закончится. Являетесь ли вы человеком, у которого стакан наполовину пуст? Стало ли для вас слишком легко находить в любой ситуации наихудший вариант развития событий? Когда тревожные и навязчивые мысли посещают вас в течение длительного времени, они становятся настолько привычными, что доходят до автоматизма. Легко представить, что отношения разваливаются на куски или первое свидание заканчивается так плохо, что вы больше никогда не покажетесь на глаза. Но если вы сможете уделить этому время и много практиковаться, то представить себе вторые свидания и счастливую личную жизнь будет не так уж и сложно. В восьмых, трудно узнать кого-то, когда общение так пугает. Одна из самых неприятных вещей, связанных с тревогой, заключается в том, что она мешает вам добиваться того, чего вы хотите в глубине души. Даже если вы действительно хотите общения, вы все равно можете казаться нервным или даже боязливым рядом с человеком, который вас интересует. В некоторых случаях беспокойство может помешать вам выразить свои чувства или вообще общаться с кем-либо, что еще больше усугубляет разочарование. Применимо ли к вам что-нибудь из перечисленного? Оставьте ниже комментарий о своем опыте. Также знайте, что вы не одиноки в этой противоречивой борьбе и в мире так много понимающих людей, которые хотят узнать вас, поддержать и, возможно, даже пойти с вами на свидание. Мы надеемся, что смогли дать вам небольшое представление о внутренней работе тревожного ума во время свиданий. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и подписаться, и поделиться им с теми, кто испытывает тревогу во время свиданий. Супер спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.